возмущение и помех для окружающих, то есть они каким-то образом выделяются, они становятся выпуклыми, выдающимися или феноменальными. Феноменальные это выпуклый, то есть превышающий всех. Феноменальное сознание всегда более успешно во всех смыслах, чем сознание обыденное. Обыденному сознанию жить проще и спокойнее, оно ведомо, им руководят.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 Потому что если ты войдешь в общее информационное пространство, оно там есть, но она там есть не только для тебя, она там есть для всех. Таким образом, феноменальность, которая должна лечь в основу, ядро собственного будхиального тела, можно взять только внутри самого себя. Если мы будем брать ценности со стороны.